шкода octavia tour. не горит подсветка номерного знака. три основных причины. первая лампочка. здесь два светильника. один второй. откручиваем стекло с помощью крестовой отвертки и меняем лампочку. лампочка бесцокольная такая маленькая откручиваем старую убираем новую вставляем тут все второй момент это предохранители с предохранителями тоже все просто вот под этой панелью находятся предохранители с помощью отвертки вот отсюда просто поддеваем и вытаскивается крышечка предохранитель номер 4 считается он тут специфическим образом 1 2 3 4 вот этот предохранитель на 5 ампер идем в магазин или берем вот здесь запасные находятся и вставляем сюда так у меня получилось сгорела лампочка пока ковырялся в ней замкнул, сгорел предохранитель, поменял предохранитель. Но это... Итак, номер 4. 1, 2, 3, 4. Вот здесь вот такая полоса есть. Может быть, вам заметно. Вот это отдел. И вот он так. 1, 2, 3, 4. Потом 5, 6, 7, 8. Ну вот так. 1, 2, 3, 4. Ну и третий. Это обрыв проводов самый сложный момент все по порядку все вам покажу Чтобы добраться внутрь до патрона все очень просто здесь просто тянем чик выходит из зацепления оп выходит из зацепления чик из зацепления вышло и тут теперь еще по центру тоже там в середине вот, вот здесь где-то клип составил поэтому просто тянем она должна сама отойти. Ну все. Вот так внутри это все выглядит отломанная провода, поэтому пытался поменять, не получилось. Прикипела, пришлось выбивать с той стороны инструментом и не нашел такой же оригинальный, но универсальный нашел. Буду подпаивать к этим проводам немножко затвердили поэтому тут немного дальше отрежу и буду подпаивать ставить на термоусадочную изоляцию начал менять с правой стороны оказалось что патрон вот в таком состоянии еле вытащил его оттуда пришлось выбивать и контакты вот в таком состоянии в таком мы были отгорели отломались но у себя в городе я не смог найти оригинальный патрон для лампочки бесконтактный для подсветки номерного знака нашел универсальный он в принципе нормально входит очень плотно даже не знаю может быть даже ребушки какие-то придется подточить чтобы Плотно зашло. Но у него есть недостаток. Вот это вот такое кино. Контакты просто сами вылазят. Это будет наверняка постоянно так. Буду лампочку вытаскивать, они будут вылазить. Представьте, что при включенном свете контакты вылезут, они закоротятся. Это однозначно сгорит предохранитель, то есть это неудобно. Что необходимо сделать? Ну, зафиксировать их в каком-то таком положении. Как это сделать? Я хочу просто обыкновенным суперклеем. Сейчас суперклеем капну обыкновенным у нас это 505. в принципе, без разницы каким. Получается, что здесь есть зазор с этой стороны по закопаю сюда клеем ну и сверху капну и тогда он так вылазить не будет зафиксируется и собственно вот универсальный, универсальный патрон будет готов но и в магазине были немножко другие там контакты не вылазят но зато он не под пайку, а с разъемчиками под под разъем. Это неудобно, потому что, во-первых, у меня на машине там разъемы не стоят. Ну и я лучше подпаяю. Там провода немного загрубели, я частично их подкусы и уже пропаяюсь и изолентой замотаю. Сделаю это прямо там на машине. Ну а сейчас просто проклеиваю. Ну как и говорил, проклеивать буду. Просто оттянул, освободил освободил проход, залил. Теперь с обратной стороны оттянул, залил. Все, оно там зафиксируется себе. И проблем возникать не будет. Думаю, что этого будет достаточно, чтобы зафиксировать. Ну и еще для того, чтобы контрольный сделать туда в середину налью клея. Проконтролирую он капал. Уже теперь не прихватилось никто никуда не выходит что еще необходимо подготовил термоусадочную трубку отрежу приблизительно у меня там не длинные контакты поэтому отрежу где-то где-то наверное вот так подготовлю к тому чтобы подпаивать прямо там на месте буду не скручивать а именно подпаивать правда не очень толстый но здесь маленькая лампочка стоит ну и все значит ставлю на термоусадку кроме этого я еще Потом всю, после того как пропаяю, там часть проводов вырежу, они немножко, так скажем, задубили. И часть их вырежу, пропаянная в термоусадку, и потом еще изолентой замотаю. И таким образом поменяю сгнивший тот патрон который был у меня но он сгнил полностью видимо во первых окислился от температуры или от чего он весь струх но не знаю что, что с ним произошло но он в абсолютно нерабочем состоянии а этот один второй в принципе как новый я его снимал выглядит как новый с ним все в порядке а этот поменяю на вот такой универсальный. Ну дальше все просто. Здесь термоусадку я посадил самим уже паяльником. Просто проводим. По термоусадке она усаживается от температуры. Здесь все как бы я уже сделал. Теперь изолентой. Изолентой нужно пройтись. Немножко здесь уже есть осмотка. Дальше на нее ложим и от смотки до, до самого конца можно это, не, не, не нужно делать плотно но главное чтобы все прошло прошлись она будет оберегать от лишней вибрации собственно вот он ее смысл Изолировать тут нечего, просто отличнее вибрацию. Ну и вставляем так, чтобы контакты выходили горизонтально. Вставляем насколько возможно. Так, все, в общем-то, вот так это будет выглядеть. Тут немножко темновато. Не знаю как показать. вот так наверное. вот так это будет выглядеть в принципе на этой стороне приблизительно так же так, все с этой стороны так выглядит вот так Сейчас немножко его разверну вот так сюда вставляем лампочку проверяем и собираем обрабатывание последовательности и стекло Ну и здесь панель тоже нужно будет поставить. Ну, собственно, дальше я показывать не буду. Всего доброго. Увидимся на канале. Подписывайтесь, самое главное на канал. Всего доброго.